Всем привет! Сегодня мы в Кодруме. Шикарная погода, на небе ни одной тучки. Мы вот все пляжемся, отдыхаем. А позавчера я даже уже купалась. А вода была около 20-21 градуса, но при этом немножко ветрено. Вы можете видеть и слышать это. А температура воздуха также 21-22-23 градуса в зависимости от дня недели. Вот. Но очень много людей уже отдыхают. Сейчас я прошла на обед практически, но пляжи забиты. Гостиницы хорошие, забиты или даже больше. Вот, официальный сезон в этой части начинается где-то с 1 мая, когда заезжает куча туристов, всем уже комфортно отдыхать и купаться. При этом могу сказать, что для наших туристов, которые переживают, что будет холодно, будет холодная вода, могу уверить, что в большинстве гостиниц есть бассейны с подогревом, что если даже для вас, например, температура 22-23 градуса, это еще холодно, то можно всегда попляжиться возле бассейна. Вот. А, Все-таки рекомендую, наверное, если боитесь холодной воды, ехать где-то с 15-20 с мая, тогда уже будет максимально тепло. Но при этом сейчас нам очень здорово, очень комфортно. И можно за небольшие деньги отдохнуть не хуже на море, когда меньше туристов. Поэтому всех приглашаю в бодрум. Здесь шикарная природа, отличный климат, нам очень нравится. Поэтому приезжайте все, до встречи!